Я же не записывал. Ну, короче, там последние серии Семён с Алисой это встретились. Ну, и Алиса, короче, была у, у... у... у Фрэнси